Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем тему миопатия. Остановимся на методах лечения, которые сегодня существуют в медицине. Сразу нужно сказать, что метода полного излечения от миопатии нет. Есть только симптоматические меры, которые поддерживают пациента и, насколько это возможно, улучшают, снижают немного симптомы этой болезни. Есть несколько групп медикаментов, которые используются при миопатии. Первая, это основная группа, это гормональная терапия. Чаще всего используется преднизолон или его производный. Гормональный препарат призван к тому, чтобы улучшить некоторым образом обмен. Как мы уже с вами говорили, страдает обмен мышечной клетки. Так вот, преднизолон, он его поддерживает. За счет этого улучшается немножко функция ходьбы, временно может улучшиться дыхательная функция. Вот такие вот эффекты мы от преднизолона ожидаем. Но в то же время есть ряд побочных эффектов. При длительном использовании преднизолона развивается нарушение в обмене костей. Кости становятся рыхлыми и ломкими, развивается остеопороз. В результате остеопороза происходят переломы костей. Чаще всего это кости конечностей и позвоночник. А при том, что пациент с миопатией и так ограничен в своей подвижности, состояние с переломами опасно, потому что гиподинамия наступает тогда полная, и это резко ухудшает его состояние здоровья. Следующая группа это анаболические стероиды, которые тоже в некотором смысле влияют на обмен веществ. Конечно, они на причину не влияют, они только в каком-то моменте могут поддержать обмен веществ, на каком-то этапе могут его поддержать. Ну, собственно, поэтому их тоже используют. Эффекты от них незначительные и непродолжительные. Кроме того, используют аминокислоты, витамины. Это все зависит от того, какая именно форма миопатии развивается и где можно использовать вот эти средства симптоматические. Следующее направление — это физиотерапия. Основная задача физиотерапии – это поддержать позвоночник в правильном положении, с помощью корсетов это происходит, и поддержать, фиксировать конечности, которые страдают. Это тоже есть такие специальные приспособления, которые фиксируют конечности. На некоторое время это тоже помогает. Кроме того, используют массаж но поверхностный, сильный массаж противопоказан при этом заболевании, а также используют дыхательную гимнастику для того, чтобы провести профилактику и поддержать немного дыхательные мышцы. При резком прогрессировании сколиоза используют хирургическое лечение. Внедряют металлические конструкции в позвоночник с целью опоры, поддержания позвоночника в его нормальном состоянии, насколько это возможно, потому что прогрессирующий сколиоз он деформирует внутренние органы, нарушая функцию жизнеобеспечивающих органов. И для того, чтобы исключить вот это прогрессирование, используют операции. Хоть они и носят тяжелый характер, продолжительные, сильно инвазивные, но выхода другого нет и приходится оперировать таких больных в таких случаях. И как мы с вами понимаем, это не лечебная процедура, а поддерживающая, которая на поздних стадиях. В некоторых случаях просто необходимо для того, чтобы поддержать жизнь. Следующие стадии прогрессирования сопровождаются нарушением функции сердца и функции легких. В этих случаях назначают сердечные гликозиды, другие препараты, которые поддерживают функцию сердца, поддерживают сердечную деятельность. И в случае нарушения дыхательной функции и резкого снижения уровня кислорода в крови приходится подключать искусственную вентиляцию легких. Следующая группа, научное направление, которое развивается активно в настоящее время, это генная терапия. Генная терапия в случаях с призвана найти способ восполнить недостаток дистрофина. Мы с вами уже говорили, что в клеточной мембране мышечной клетки развиваются дефекты, потому что не хватает дистрофина. Так вот, генная терапия ищет способы, Генерировать дистрофин и донести его к нужному месту, чтобы он встроился туда, где его не хватает. Это сложная задача и усложняется она тем, что сам дистрофин очень крупная молекула, то есть крупный белок. И отвезти его куда-либо становится невозможным. Так вот, в настоящее время разработаны мини-дистрофины, которые все-таки можно транспортировать. Теперь возникает вопрос, как их транспортировать вот к этой дефектной мембране. Найден способ. Это определенные вирусы, которые похожи на аденовирус по своим признакам. Они могут выступать в качестве вот этого паровозика. Генетики называют это вектор, тот, который доставит белок в нужное место. А, ну, вот тут вот тоже есть препятствия. То есть тот вектор, который доставляет, он сам может вызвать болезнь тяжелую. Аутоиммунные заболевания или, например, энцефаломиелит, рассеянный склероз. Вот такие вещи, которые усложняют внедрение в широкую практику а, данных методов. Но а, все-таки двигается вперед наука и находятся какие-то новые методы, какие-то новые исследования, но все еще используются медикаменты, новые исследования проводятся только на мышах, на каких-то линиях животных, у людей пока такой практики нет. Все это в работе. Но наука не стоит на месте. Научные институты, исследователи, эксперты в области миопатии каждый день публикуют результаты своих научных исследований. Миопатия, как одна из нерешенных, сложнейших проблем современной медицины, привлекает также внимание профессора Блюма. Он анализирует весь мировой научный опыт, внедряя его в свои практические методы. Сочетание научного опыта и собственных практических результатов позволило профессору Блюму создать свой собственный метод лечения тяжелых заболеваний, в том числе миопатии. С помощью этого метода возможно восстановить функцию мышечной клетки, о чем и свидетельствует наш кейс, который мы приводим ниже. В следующем видео речь пойдет о методе профессора Блюма и о его возможностях.